по дороге на большое Маатинское озеро. Ну еще весь подъем у нас впереди, но красоты открывшиеся уже совершенно потрясающие. И не знаю, получится ли показать на видео абсолютно пирамидальные структуры. Это ущелье отличается тем, что здесь невооруженным глазом не надо никаким ясновидением обладать. Видны бывают очень ярко, видны розовые потоки, розового цвета. Вчерашнее ущелье, где мы были, вчера, это, позавчера, это было позавчера, там были фиолетовые, пот... да, вчера. Просто здесь день за месяц, Вот мы это здесь точно. находимся третий день, ощущение, что ну, как минимум недели три, это по самым скромным подсчетам, и вчерашний день вспоминается, как далеко-далеко нужно отматывать плотность событийная, плотность проживаний удивительная, и то, что невозможно в обычных условиях, там в городе, например, сложно достаточно простраивать проходы. Я об этом вчера говорила, здесь это чувствуется сегодня, и хочется об этом говорить снова, что как будто бы достаточно просто здесь быть с намерением, с готовностью, раз вас сюда допустили, раз нас сюда допустили, значит для нас уже все готово. Задача просто принимать Сложность основная в том, бывает, что мозг событийный начинает искрить. Он, знаете, там плата где-то начинает перегреваться и э, либо замедлять, либо прекращать обработку информации, либо даже выдавать, может быть, ложную информацию. Вот основная работа с этим, да, оставаться в принятии и чувствовать, что, что дается, что происходит. Потому что одновременно и исцеление, и простройка, и благословение – и очень чувствуется все, что заранее там, Может быть, там, пару лет да, там, Думалось, мечталось Хотелось Представлялось С сомнениями, еще с чем-то да, там Человек вкладывался, может быть, во что-то А здесь все это, как накопленный багаж Начинает распаковываться Рассматриваться высшими инстанциями вот, И простраиваются Проходы, как будто Сами по себе Это на самом деле иллюзия Потому что если вы ничего не хотели Ничего не вкладывали и ну, у вас нет этой базы, то э, варианты возможно, поверьте мне, потому что я наблюдала, как это бывает. Я наблюдала, как одна э, мысль, вот при мне как-то э, алматинцы меня возили в одно из ущелий. И просто человек, который всю жизнь родился и выжил, говорит, ну да, ну да, алмата, конечно, грязная, подворачивает ногу, серьезное растяжение. Сама же потом идет, говорит, я понимаю почему, что я, ну, не надо было просто этого говорить. Вот. Такова сила материализации, такова сила этих мест, э которые просто слышат и чувствуют все, и сказанное и не сказанное. Поэтому вот то, что кажется, у нас сейчас, как сказать, самобранка, все само происходит, это иллюзии, потому что это то, что нами было вложено, простроено заранее. И вот тогда ощущение, понимаете, ковровой дорожки или клубочек, который ведет, и все совершенно само собой, волшебным образом, любое желание реализуется. Ну, а сейчас я просто хочу передать вам вот то, что мы здесь видим и чувствуем. Наслаждайтесь. Некоторые потоки прям видно. Может быть, они на видео тоже будут видны. Пирамида.